Чтобы посмотреть, как идет работа по вашей задаче, нужно зайти в раздел Задачи от меня кнопкой синей стрелкой. Автоматически в настройке списка отображаются все задачи, которые активны, в состоянии зарегистрированы или в работе. Если задача выполнена и требует проверки от исполнителя, то она будет в списке задач, требующих проверки, в состоянии проверка или сдача работ. При открытии задачи вы увидите отчеты о если вы с ним согласны и вашу задачу выполнили действительно так, как вы хотели, то для уведомления исполнителя о том, что вы согласны с отчетом о выполнении и задача прошла в вашу проверку как инициатора, необходимо поменять ее состояние на «Завершена» с помощью кнопки «Завершить» и затем, чтобы не потерять изменения по задаче, нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть».